Так, ну что, друзья, мы встретились Коль школе, рассказываем. Коль, наше э, заготовленное рукопожатие. Давай, давай, давай. Парни, я вам еще раз говорю, будем слушаться, будем все делать, блядь, командным духом. Все будет у нас нормально, блядь. Какая-то любимая кричалка, хотя тебя фанаты а -а -а. Спартака есть. Спартак Москва, ты не один с тобой, мы мы победим. Сербия коса. Сербия коса». Один за всех! И, И все нас!» О, игра прекрасная, да. Мы старались, мы старались как могли, да. Я сам из Туисской области, из города Ефремов. Мне было там по 6-7 лет, а они по 13, по 14, я не знаю, как они меня вообще видели там, на поле. Регби это более такая, да, игра джентльменов. Я когда посмотрел, сколько там болельщиков, он говорит, ребят, надо сегодня, короче, как-то выигрывать. Здорово. Молодец, Миша, молодец. молодец. Миша хороший, друг. Миша хороший, Парни, всем привет! Мы запускаем две новых рубрики. Первая рубрика на нашем канале будет «Голос севера», где парни собираются, поют песни и будет максимально доносить до вас, как правильно исполнять какие-то заряды. Да. Поэтому переходите в плейлист, просто учитесь и запоминайте. Это, думаю, будет весело. И вторая наша рубрика. Это разговор, разговор с молодым, с молодым. Разговор Только с... не с Алексеем Молодым как да, Назовем разговор интервью. с молодыми С, разговор, воспитанниками, с спартаковскими воспитанниками Так и назовем Сегодня с Колей рассказываем встречаемся, Сегодня Маш. встречаемся с Колей рассказываем Пообщаемся с Колей Покажем вам наверное, много чего интересного А может быть и не покажем А еще у нас сегодня будет выпуск про Регби торпеда Спартак Поэтому смотрите и мы начинаем Только торпеда и Спартак Погнали Матч «Спартак», «Торпеда» и с нами Михаил, помните, по тому выпуску. Мишань, ну что там, с рукой-то у тебя случилось? Шахмат, шахмат. играл играл? У меня связка, на надорвно, не знаю, посмотрим, это сделаем. Еще не делал. Нет, надо подождать еще пару недель. Сегодня «Спартак», «Торпеда», товарищеский матч. Как вообще? Понятно, что ты сегодня не играешь, но в целом атмосфера в команде. Ну, атмосфера отличная в команде. Если говорить по игре, то пропустили две досадные попытки чисто на своих ошибках сейчас есть... перерыв счет 14-0 17-0 они 17 еще срафно забили нам да по игре претензий никому нету единственное говорю просто ошибки из-за неопытности две попытки из-за того что парни не перестроились до конца веер, ну в линию не защищались нормально вот сейчас я думаю парни соберутся да потому что с конями у нас похожая ситуация была что первый тайм мы проиграли второй тайм мы настроились и игра пошла по другому ну, в принципе, как все мясо, да, мы разгоняемся долго. По большому счету, любая команда «Спартака» разгоняется долго. Думаю, Я надеюсь, это, да, что сейчас получился попытки, нормально. да. У «Торпед» довольно сильно сегодня команды, вот. У ну. вот, «Торпеда» вторая команда сейчас играет, но, как по нему, есть ребята из основной команды. Есть ребята из основной, как бы, ну мы не против, для нас, наоборот, Мне кажется, плюс. это большой опыт будет Конечно, чем сложнее соперник там, да, тем более, что мы братские коллективы, и. Это о, хотел спросить, это можно назвать этот матч таким же, как у Спартак Торпеды Южника? Конечно. Кустя, тут, на бля, туда не кореша наши, по сути, из той стороны, и с другой. С нами Ванька, которая нам теперь помогает снимать наши выпуски, Вань, ну как? Отлично. Смотри, игрок торпеда? Да. Как играем? Отлично. Мы выигрываем, это значит, что все хорошо. 17-0? Да, пока да. Ну, будет больше. Ну как тебе вообще? Вот на ЦСКА ты болел за Спартак, что ты играешь против Спартака? Понятно, братские коллективы, но в целом, как вообще? Не имеет значения? Не мор... Слушай, мы... ну, игроки шпортока сказали, что в этом сезоне они не ставят никаких задач, кроме как сколотить команду, и по сути, такой игрой мы им только помогаем, для но того, вы, чтобы они их... поняли. Потому что у вас есть несколько игроков из сколько я знаю, и они как бы, наши парни набирают опыт, благодаря этому. Да, да, да, да, поэтому пускай против них более опытных игроков, и мы сами учимся, и показываем им, как надо играть, потому Ладно. что более слабые команды, они уже обыгрывают, надо вы еще одну попытку изместрили. Мы молодцы. Давай, так, ну что, друзья, мы встретились с школе, рассказываем. Коль, наше э, заготовленное рукопожатие. И подарок тебе от наших друзей магазинов Ратрия. Можешь посмотреть, что там. Стиль. Такая для повседневной ходьбы, где-то, знаешь, на сборах на ужин. Или ходили. на трибунах нам придешь, да. всех в красном там. Это тебе от наших друзей, от нас. С легендарными футболистами. Да, Был всех банк. угадаешь. За спартаковский футбол. Да это старосты Николай Петрович, Федор Федорович Черенков, ну и операторы, но и операторов не знаю. Четко, четко. Да. Первый конкурс прошел, можно продолжать интервью. Друзья, мы в академии нашей, где Коля последние пять лет своей футбольной, да и в принципе жизни провел. Это прекрасное место, когда приехал сюда, когда только строили все это. прям в начальном этапе, получается, был. Здесь все новое, все классное. Здесь крутая атмосфера, академия. Здесь с детства прививают, что такое Спартак. Это легендарный клуб. За, годы, за те годы, которые ты здесь провел, наверняка дружба крепкая с кем-то у тебя образовалась или прям со всеми игроками твоего, твоего года. Ну, мы постоянно общаемся, стараемся общаться со своими ну, кто ровесниками, кто у нас был в команде, кто-то старше, кто-то младший с ребятами, потому что сынок кто переходит в Дубль. Мы также встречаемся там же, общаемся. Ты-то смотришь чемпионат мира по футболу? Есть время на это? А, конечно, чемпионат мира смотрю, типа он проходит в России, даже если скажут, побывал на матче. И как вы думаете, на каком стадионе? А, я думаю, что это на открытие, нашем. Это великий стадион, да, открытие арены. В целом я не очень собирался, потому что у нас сборы. Не было времени на походы на стадионы, но как-то получилось так, что. Какой матч? Бывала Бразилия, Сербия? Я думаю, что многие да, да. смотрели Бразилия Сербия. Слушай, по поводу Бразилии, Неймар э, и его вот эти знаменитые э, покачивания на поле сейчас, от любого. Сейчас мы можем еще его знаменитые курки. Да, я про них Офи. и говорю, в принципе, знаешь, вспомнился какой момент, ваш матч с Севильей, ты играл гостевой матч с Севильей, да? да? И вот этот момент, который мы тоже сейчас покажем. Да. Обращаюсь я к режиссеру сегодняшней трансляции, сразу несколько футболистов Спартака на газоне. Бог ты мой, у всех сводят ноги, я впервые такой вижу. Максименко и еще несколько футболистов уже без сил. А, расскажи, что это было? Я так понимаю, просто именно на эмоции вывело поведение испанцев, которые после каждого там столкновения падали, держались ну, за ноги. В целом, да, мы же еще играли из дома здесь, мы помним, как мы играли здесь, они тоже самое. Ну, как бы, у них такой стиль, это, возможно, испанский стиль, я не знаю, возможно, так в академии их учат. И они падают, они все время что-то недовольные какие-то, и в итоге, мы когда играли на выезде, они очень часто применяли когда да. они вели в счете при счете того ну что 3-2 счета угол... и да они спокойно все так ну у них это наигранное я не знаю как это и конечно нас это по-футбольному раздражало мы были этим недовольны у нас мы еще как раз проигрывали у нас нервы эмоции и в итоге после третьего гола и получилось так что спонтанное решение кто-то из наших кто-то из ну из игроков наших решил быстро сообразить получил такую смехалочку на это но ну, я так смотрю среагировали все включая сашу Максименко, который на воротах был все далеко причем от этого да, момента. я сам не понял что происходило в этот момент я труп падают и мне кричат ложись и я просто упал да ребята еще вот наш выпуск из Самары где там продали делимобиль была информация у всех ли получилось если у кого-то не получилось напишите нам в личку мы обязательно поможем там работает один паренек который болеет за спартак наш знакомый прям мы вас отправим к нему и если какие-то проблемы, поможет, так скажем. Смотрите, им не фаната. Коль, ну расскажи немного о себе. Я нарыл у на тебя немного информации в интернете. Пока что статьи на Википедии нет. Но я уверен, что она скоро появится. Откуда ты приехал и как, в принципе, попал в «Спартак»? Я сам из Тульской области, из города Ефремов. Это на краю Тульской области, ближе к югу. Ну, юг Тульской области, ближе к Воронежу. Так что вот оттуда начинал я там играть, потом я там играл на региональных, получается, турнирах всяких, там выезжал за Новомосковск, город такой, меня пригласили туда, я выезжал на всероссийские, российские, всякие алкоболы, ну это детские такие да, да. да. Ну и в итоге меня взяли в Туицкий Арсенал, я буквально там полгода поиграл, тогда еще Туицкий Арсенал не был клубом таким, каким он сейчас является. А тогда просто как бы сильно была в академии, как бы, ну, на региональном уровне. Поиграл там полгода, вот меня пригласили в «Спартак». Я читал, что ты начинал не защитником играть. Нет, я играл полузащитником, крайним причем, по бровочке, так бегал, любил обыгрывать, забивать. Но так случилось, что когда я приехал сюда на просмотр, я тоже так же играл с края, но когда меня взяли, мне предложили крайне защитника. Я, конечно, был недоволен, потому что когда ты играешь все время в атаке, хочется забивать. Хочется... Я думаю, все мальчишки, когда ну, приучаются к какому-то футболу, выходят во двор поиграть, всех тянет вперед, чтобы забить гол. Ну, конечно. Слушай, ну раз заговорили в принципе о приходе в футбол, как тебе понравилась эта игра, с чего все началось? Может быть, какие-то телетрансляции, может быть, FIFA? А, да не, все много проще. У меня есть старший брат который, я же младший, и мама, наверное, мама, не знаю, папа, кто там заставлял его, может он сам хотел, брал меня с собой играть в футбол, а он любитель, ну, любил, любил футбол, любил поиграть, просто в по дворе, во дворе да. да, играли он меня брал к старшим ребятам, я всегда был самый маленький, я не знаю, как мне было там по 6-7 лет, а им по 13-14, по я не знаю, как они меня вообще видели там на поле, я был очень маленький, ну, вот я играл, с каждым годом также брат меня водил, водил, и в итоге как-то, он меня привел на секцию, на секцию. И вот с того момента все началось, как бы, я, конечно, я мечтал стать профессиональным футболистом, до сих пор мечтаю, но тогда я просто ходил и в удовольствие играл. Ну, как хобби, грубо да. говоря, да. Это мое развлечение было, чтобы не сидеть дома. Я уходил утром там в 10 утра и возвращался домой в 10 вечера, чтобы эту маму меня просто заставляло. Просто пинал эту, меч, да, да, во дворе? просто целыми днями. Я брался и всех товарищей, которые там в власти моем учились в школе на сейф все занимались потому что в таких маленьких городах мало кто занимается именно футбол постоянно у нас были тренировки там в течение недели пару занятий всего лишь и когда ты еще приходишь туда я а там 5 человек тренируется конечно же не на тренируешься не поиграешь Я мне, мне приходилось собирать только как банду свою какую-то там со всей улицы банда коляса да, да. заиграл сейчас может быть на нет, они все. Они также во дворе да, продолжают, продолжают говоря, да. да. Только уже чуть более сахар возраста. Парни, спасибо, что, что пришли на славу. Я вам хочу сказать, что э, во всей федерации, ну, по-русски говоря, охуели ее от количества, да болельщиков наших, это и рекорд, от кстати. качества, да, и от качества поддержки. да. Спасибо, что прислушались. Ну, нам важно показать, что мы умеем нормально болеть, да, без грязи, там, без закидывания вот этих фоеров на поляну, хотя это тоже в некоторых моментах круто, да. В некоторых, да. да ну, большое вам спасибо. И сегодня тоже вот ребята пришли, пускай не так много, но нам приятно вообще. Поддержка каждого. Вообще везде. То есть будь то Инстаграм, будь то это там на улице, да, будь то на футболе кто-то подойдет, скажет, парни, типа, от души там. Вот. И еще хочу сказать, что давайте переходите к нам в команду. Нам будет приятно, если наша братва будет с нами рубиться, как бы за ром. Сегодня ты за кого болеешь? Сегодня за регбиная торпеда, потому что начинал с парнями. Вот, они первый сезон отыграли. Я присоединился во втором сезоне. Вот, Очень много действительно парней, кто за Спартак играет. В том числе из разных коллективов, вот и соответственно Ну то спуск. есть нет нету такого сегодня, что прям блин, Спартак и типа что-то другое, только более братское, -то более отношение, братское, кто за кого да, играет, да, тем да? Тем более семейный, есть, нет вот этого да. типа ты там конь, там а ты мясо, все да, проще да, это вот регби, да, это, вот, это более такая да, игра джентльменов, вот и Всегда после игры с большинством команд вот, принято, да, в третий тайм ты идешь в бар. Ну да, отмечаешь общую игру. Слушай, ну что касается здоровья, когда становишься, когда будешь готов играть? На сборы а, летишь, я так понимаю? На сборы, да, я лечу. Сказали еще, скорее всего, придется неделю потренироваться по индивидуальной программе в Австрии. Но вот дальше посмотрим. Так что, ну, надеюсь что скоро все ну, начнется. Начало сезона в любом случае да. надеюсь восстановишь. Друзья, подписываемся на Инстаграм Коля. Желаем ему скорейшего выздоровления и наверняка это поможет. Лучи ауры и добра долетят до Австрии. В Австрии да. сборы у нас да, следующие, да? Посмотрел твой Инстаграм, опять-таки. Опять посмотрел твой Инстаграм, подписан ты на некоторых рэперов. Да, рэпщик слушаешь, да. да. Я люблю рэп. Русский. Ну, я в целом люблю вообще рэп, как бы рэп культуру. Вот это все. Я не так много знаю рэперов, особенно, ну, иностранный рэп. Не запоминаю, у меня почему-то плохая память на имена. Тем более, я так понял, ты с английским не особо владаешь. С английским я момент. вообще, да. Из-за этого, может, я и слушаю американский рэп. И а, а знаешь, как и, у нас с, Вася с английским знаком? Well, yeah, ты выпуск еще yeah. посмотришь, мы тебе yeah. покажем. Yeah. Okay, хорошо. С Промисом я пообщался как-то. <sčas> <sad> как Очень быстро, причем. Спартаки, Орвову. Орвову. Поэтому, поэтому, да. Yes, of Что из русского рэпа? Слушаешь? А, русский рэп это такие как LTL. Мне еще нравится группа Чемодан. Чемодан клан, да. Да, да. Чемодан, клан, Грязный Луи, Брик Базука. Толстый это Если я когда-то начну читать рэп, я думаю, я возьму себе такой псевдоним. Такое уже, можно сказать, новая школа, да? Ну, скажем, да, Яникс, там, ну, где-нибудь. Рэп Харда, Яникс, да. В целом я стараюсь слушать как можно больше, взять вот такую много исполнителей. Что нравится, что не нравится, у всех бывает. Хорошие песни у всех бывают. Такие не очень. Как... Старший брат мой сюда приучает к тексту. Главное текст. Старше, вот, старший, так... наверное, что-то такое типа центра слушает, да? Слим. Не, он. Ну а вот центр, вот я тоже слушаю. Центр, гуф, слим, рэпбатлы рэп и вот сейчас потихонечку я как-то... подтягиваю Да, я смотрел батл на Versus, это, по-моему, Versus был, Слава, КПСС. Про Ксимирон. Ксимирон, да, Вот да, это да. я единственный батл который полностью посмотрел. А сейчас я смотрю больше на битах. Там 140 bpm, рвать он, на битах, опять-таки, да. Опять 140 да. bpm, да, вот, всякие вот эти. Потому что я считаю как-то, ну, как мне больше нравится на битах все таки вот этот стиль. Тем более недавно я пересматривал восьмую милю, и ну, там да, тоже да, там да, вот да. этот бит. И вот мне очень многие песни нравятся именно изобитая. Бит, из бит и музыка вот это ну, все. Бывает даже слова не особо да, эффектно я, звучат, я, да, да, да. Мне когда но брат, брат говорит, биту. что ты слушаешь, а я говорю, ты послушай бит, послушай музыку. Зачем тебе слова сейчас? Так что надо кайфовать. За мной. Еще раз напоминаю, не собачимся. На поле не ругаемся, блядь. Занялись все. Есть капитан. Да. Паша, блядь. Слушаем его, его критику воспринимаем нормально. Он может на эмоциях говорит, но говорит по делу. Не прирекаемся. Схватка слушает рыжего. Тихо. Парни, я вам еще раз говорю, будем слушаться. Будем все делать, блядь, командным духом. Все будет у нас нормально, блядь. Схватку мы их толкаем. Захваты коем Они нам дают пробегать. Они ничем не лучше нас. Все, что они нам занесли, это только наша ошибка. Только наш брат, брат схватников, брак, брак веера. Здесь нет личных браков, здесь есть брак команды полноценный партии, поймите это, так что давайте прекращаем балаганить, прекращаем ругаться, работаем жестко, спокойно, играем как умеем, больше от нас никто не требует, так что давайте, парни, один за всех, и все за одного! 31, да. Большие и прибольшие? Сини-сини! Холодные холодные! Виво! А что мы играем? Рэгби! Рэгби! Рэгби! Рэгби! Рэгби! Рэгби! Миш, как а. тебе игра сегодня? О, игра прекрасная, да. Мы старались, мы старались как могли, да. Ну что, зрителей было мало, поэтому вот счет на того. Поэтому счет на того. Счет вот только за зрителей. Спасибо, да. Миш, большое да. за интервью. Да. Спасибо, да. спасибо. Здорово. Молодец, Миша. Миша хороший, Миша да. хороший. Бля. Пишите в комментариях, Миша хороший Лучше он выберет бля. Слушай, заканчиваю тему инстаграма, которую я изучил. Юрий Дуть у тебя тоже в подписчиках или в подписках да. скорее, да, пока что. Да. Смотришь интервью его? Конечно, смотрю интервью. Я про практически с самого начала. Какие там три, три лучших выпуска Юрия Дудя да. прямо сейчас? Так... Ты... Серебряков понравился, Хабенский и, конечно же, Рэп Гуф. Хорошие выпуски, согласен. Ну, я тут все пересмотрел. Но в целом много крутых выпусков. Смотришь ли ты дневник фаната, Пока нет, но я думаю, скоро начнет. Пару выпусков в начале точно смотрел. Так я чуть отвлекся от этого. Может, чуть может понадоело это все. Следующий выпуск ты обязательно посмотришь. Следующий точно. Потому что там. Даже подпишусь внизу. Супер. И поставлю лайк. Это вот где-то здесь, да? Вот ссылки, да, на пьянские? Где-то там они показывают. Слушай, ну мы, как болельщики, хотим поговорить о болельщиках. Вспоминаю, наверное, тот же матч Севильи. Самые, наверное, яркие эмоции были в твоей жизни пока что. Да, я когда вышел, получается, когда вы начали выходить после трибунного помещения на игру, я когда посмотрел, сколько там болельщиков, думаю, ребят, надо сегодня, короче, как-то выигрывать по-любому или что-то такое, оно ну, биться. Атмосфера была сумасшедшая, не на каждый клуб премьер-лиги ходит столько болельщиков, а тем более к нам вы, знаете, прилетели, игра да. чемпионов. и это было очень приятно, и в итоге все увидели заряд, как мы заряжены были, как мы бились. И вот в конце матча вы все подошли к трибуне, это были тоже очень эмоциональные такие ощущения, И меня к сожалению в Севилье не было, но парни рассказывают, что было реально очень круто. Или то, что придет, придут много болельщиков, но не ожидал, что столь, почти вся трибуна там половина была, это очень много. Они нас очень поддерживали и заводили на игру. 15 игрок, и особенно это чувствовалось после третьего пропущенного мяча, когда у некоторых, мы обратили внимание, руки уже как бы опускались, ребят. Вот тут поддержка, я думаю, сыграла с вами. Мне кажется вообще взаимодействие болельщиков и игроков после матча это наверное такое максимально энергетически подпитанная тема которая подпитывает на будущее какое-то взаимодействие И когда мы за дубль, за молодежку играли, здесь, тоже. Да? Ну и здесь, да, где-то. Но в основном на выезде обычно. В Перми был ну, так неплохо народу, помню. В этом Екатеринбурге вообще сумасшедший. Я тогда тоже, я первый раз, наверное, когда ездил на выезде, столько народу увидел. Мы пришли, а там еще игра в лесу каком-то. Как-то вообще там людей не видно. А тут выходишь и целый сектор такой был. Ну, небольшой, но много было очень народу. Я думаю, да, приятно, да. слышимость даже на таких маленьких стадионах, она больше, чем на крупных аренах. И, наверное, когда 50-100 человек кричит вперед «Спартак!», ты четко на любой бровке это ну, услышишь. Конечно, конечно, все это слышно. И мы все понимаем прекрасно, что за нами болельщики смотрят, переживают. И нам надо как можно лучше проявить себя. И чтобы они не зря приехали чтобы они не зря приехали и как можно лучше сыграть Слушай, ну надеюсь, что в этом сезоне ты наденешь майку основного состава выйдешь на открытие арену 45 тысяч человек будут кричать вперед, Спартак или это будет пускать какая-то выездная игра mm -hmm. и ощутишь это сполна Я так понимаю, ты уже видел это на скамейке? Конечно, да, на скамейке я уже не один раз видел Ну или на трибуне, опять-таки, да, да. Вот. Но мне кажется, когда именно надеваешь майку выходишь на поле среди вот 11 бойцов наших mm -hmm. красно-белых это должно максимально зарядить и тебя, и партнеров. Соответственно, давай давай про наши, про наши заряды с трибуны. Что нравится, может быть, какая-то любимая кричалка, у тебя фанатов а Спартака есть? Ну, у меня есть, да. Мне очень нравится, когда все болельщики все вместе на фанатке кричат Спартак Москва, ты не один, с тобой мы, мы победим! это самое самая такая прям, ну для меня лично, но звучит классно как-то, когда все вместе, очень круто. А так кричал много, там про ЦСКАм там... Разные да, есть, я да? знаю, разные. Да. Я, мы даже были, когда маленькие, вот в Академии, у нас, мы выезжали на хоккей. А хоккей играли здесь, в Сокольниках, и мы выезжали, и туда какой-то матч был, и мы были, получается, в секторе фанат ну, где фанаты Спартака. Ну, за воротами, да, да, за воротами, а мы на противоположные, и там было написано Академия у нас банка, что там Академии ребята сидят, и вот мы заряжали там то же самое, Сербия, Косово, Сербия, Косово, и вот так мы заряжали, и там даже где-то во Афраторе писали, что молодцы ребята. Я это, так это... понимаю, вообще, спартаковский дух в Академии, он царит от и до, там, от того дня, когда ты пришел, и никогда от тебя не уходит, потому что, ну, пропитан вы ему. И, конечно, это все пропитано. Слушай, Коль, спасибо тебе большое за интервью, желание тебе, в первую очередь, скорейшего выздоровления, спасибо. выхода на поле. И очень круто, если наш воспитанник заиграет в основе Спартака, будет вести Спартак вперед. Я видел момент нарезок твоей игры, где ты играешь не только в защите, но подключаешься вперед, забиваешь голы. Сейчас мы это, друзья, и вам покажем. И у нас есть приз, подарок, розыгрыш для наших подписчиков. Мы будем подписывать этот мяч у всех Спартаковцев, с которыми будем пересекаться. Там на футболе, может быть, где-то какие-то личные встречи. И ты первый, кто этот мяч подпишет. Открываем, да? Да. Открываем рубрику. А потом мы этот мяч среди наших подписчиков разыграем, когда все створки будут заполнены. Может быть, это будет 92-й, да, номер? Да. 92-й. Слушай, ну и пару слов подписчикам, друзьям, кому угодно. Что могу сказать? Спартак великий клуб. И это не просто слова. Я, я уже в течение большого времени в этой системе. Так что болейте за «Спартак», смотрите, дневник фаната, всем привет, все хорошего. Сила, спасибо тебе большое. Коль. А мы погнали дальше. Куда? А, не знаю. Парни, еще мы вас практически никогда не просим об этом, но сегодня попросим. У нас есть соцсети Телеграм, Твиттер, Фейсбук, Контакт Инстаграм. Ссылки будут внизу, подписывайтесь, следите за нашими новостями, Скорость сезон. Будем стараться вас удивлять такими фрагментами, как вот сегодня с Колей рассказываем, регби наша и куча других сюжетов. Поэтому смотрите. Впереди у нас много наших молодых игроков, которые выросли из вот таких до вот уже таких. Поэтому, думаю, будет интересно. Если тема зайдет, пишите комментарии, кого как бы вы хотели увидеть в следующей передаче. И, конечно же, ставьте лайки, друзья.